Подписывайтесь на наш канал экстренная медицинская помощь Украины, канал об экстренной медицинской помощи, актуальные вопросы, развитие, реформирование, интересные материалы из жизни работников экстренной помощи мира и многое другое. Тем кого есть интересное видео об экстренной помощи, вы можете отправить его нам, и мы его опубликуем на этом канале. Будьте в курсе последних событий. Не забываем подписаться.